Всем привет! Сегодня мы на канале Оля. Сегодня мы будем делать лизунов. Привет, привет, ребята! Сегодня мы будем делать лизунов светящихся. Нам прислали очень прикольный набор. Все ссылки на него в описании и под видео. Этот лизун с китайского сайта. И сейчас мы Солечкой откроем и посмотрим, что же там внутри. Сейчас откроем. Оля, доставай. Что там внутри? Смотрите. Вау, целый пакетик, да? Это вода. Клей. Это клея. Два клея. Два клея. Ложечка. Палочки. А зачем палочки? Наверное, чтобы мешать. Вот такой дозатор. Да, Для водички. Также здесь, смотри, блестки, краситель. Еще блестки налаживай. Носитель оранжевый порокс, который нужно развести водичкой. Да? Okay. И вот такой вот светящийся порошочек для того, чтобы наш лизун светился. Пускай пока 30 мл воды Оля будет наливать в тарелочку. Наливай, Оля. Наливай, наливай, наливай. Все выливай. Все выливай. Все выливай. Вот. Теперь мы возьмем наш клей. Да, Оль, смотри, какой смешной. Левай, весь колей, чтобы как у нас. Красиво, да? Течет. <соркот> <соркот> <соркот> <соркот> <соркот> <соркот> <соркот> Хватит? Весь, весь лей. Вот теперь мешай. А я тем временем разведу наш борокс с водичкой. Мешай, мешай. Сейчас мы должны его смешать. Размешиваем наш борог. А Оля размешивает крест водой, да, Оля? Да сейчас нам найдет боск. Сама О, бери краситель. Какой ты хочешь? Или оранжевый, или розовый? Какой розовый. Он? Розовый? Откручивай крышечку аккуратно. Не хочет. Ну как? Нет -нет. Пока не трогай, Дорокс. Сначала накрасить. Да. Давай, крась. Нет. Давай, крась. Туда, лей? Капай еще, капай. О, Это мало. Крысочка упала. Еще? Да. Капай еще, нажимай на флакончик. Вот так. Еще. Вот. Еще чуть-чуть. Все. Так, мешай теперь аккуратно. Как О. красиво у тебя. Ой. Смотрите, ребята, как у нас получилось с мамой. Смотри, хочешь такие блески в лизун добавить? Хочу, хочу, хочу, хочу. Сейчас открою. Ой! Насыпай. Давай я насыплю, а то сейчас... Как красиво, Оля! Да. И светится. Мешай. Видите, ребята, какая сила Вау, ну-ка давай покажем Вообще красота Свечится. А сейчас давай будем добавлять Борокс помаленьку Давай его наливать чуть-чуть Стоп Мешай Вау, ты сгустеваешь Хочешь ложечку вот такую попробуем? Давай, давай. Ой, какой железон получается Мешай, Оля Класс Смотрите, ребята какой лицо у меня Ну-ка, давай я посмотрю, что у нас там Надо еще немножко добавить борокса Давай чуть-чуть еще Я буду мешать, а ты добавляй Чуть-чуть Я люблю Это лизунов. Ты любишь лизунов? Да. Все, кто любит лизунов, ставьте лайк, да, Оль? Да. Ребята, мы да. приготовили два лизуна. Потрите. Один вместе с вами, розовый, и второй, оранжевый, без вас. Получилось так, что из одного клея мы сделали оранжевый, а из другого розовый, да, Оль? Да. Оль, покажи сейчас, подержи в ручках. Оранжевый, давай. Вот какой лизун, да? Угу. Ну-ка, Оль, мне его, мнется он? Нравится тебе? Да. Мы добавили в него вот такой вот порошок светящийся. И посмотрим вечером, будет ли он не светиться в темноте. Да, Оль? Да. А это розовый. Он тоже будет ночью светиться. Да. Единственное, что они не очень пластичные, да, Оль? Но их приятно мять в руках, то есть если брать, стараться, то можно их и растягивать. То есть наборчик недорогой и хороший, нам он в принципе понравился. И очень интересно, будет он светиться в темноте или нет. Прикольненькие такие необычные резины. Думаю, что если они постоят немного, то они будут более мягкие. Мы сейчас с Олечкой их закроем в баночке и оставим на некоторое время. Да, Оль? Очень классные вещицы. Сейчас Оля попробует их выложить на стол. Да, да. Ого, какие штуки, Оля, у тебя. Из них можно сделать подпись. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. И встретимся в следующем видео. Всем пока! Пока-пока!